Добрый вечер, уважаемые подписчики! Удаленное управление тепловым насосом Templari. Дом у нас имеет 40 квадратового остекления. Общая площадь дома составляет 120 квадратов со вторым светом. Установлен тепловой насос HR круглый, 14-киловаттный. Посмотрим, сколько он потребил. На нашей удаленной автоматике мы видим предыдущие сутки и текущие сутки. За предыдущие сутки тепловой насос потребил 31 киловатт, выработал 107 киловатт. При этом мы также видим, сколько он потребил в время оттайки – 729 Вт. За текущие сутки тепловой насос потребил почти 32 кВт и выработал 101 киловатт. При этом потребление составило во время оттайки – 621 Вт. Вверху также мы видим мгновенное потребление, которое на данный момент почти 2 кВт, 1 кВт 907 Вт и производит тепловой насос 5,9 кВт. В нижней части нашего рабочего окна мы видим также СОП за сотки 3,42 и 3,18. Давайте посмотрим табличные данные завода. Так как у нас температура в системе 40, то мы будем брать данные между 35 кВт. И 45 градусами воды. И у нас на улице сейчас минус 12. Значит, минус 10 COP должен был бы составлять 2,79 или 244 Это в минус 10, в минус 15, 2,70. В нашем случае COP даже немножечко выше, что не может не радовать. Сейчас вам покажем следующее окошко, где вы сможете увидеть все-таки уличную температуру. Не с моих слов, а именно с того, что мы увидим по тепловому насосу все датчики вращающийся вентилятор нам говорит о том что тепловой насос работает температура в системе 40 градусов заходим двойным кликом на вентилятор и видим что тепловой насос нас потребляет почти 2 киловатта 1 киловатт 904 ватта выдает при этом 5,9 9 киловатт мгновенная сеопию у нас составляет 3,0 и и на улице по Табличка по середке Экстернал температура минус одиннадцать и девять. Вот так работает тепловой насос Templari. Воздух вода. Подписывайтесь на наш YouTube канал. Пишите комментарии.